Очки зачем мне нужны? В чем плавать, какие лучше купить? Сейчас мы это все рассмотрим. Все, кто начинают занятия в бассейне, видя видео, которые сняты в бассейне с малышами, сразу видят, что на голове у малыша очки. И курьезные бывают моменты: мама звонит первый раз и спрашивает: а какие очки нам выбрать и где их купить. Даже мама маленького ребенка. Зачем нужны очки в бассейне? Понятно. Любому взрослому человеку зачем они нужны? Зачем они нужны маленькому ребенку в бассейне? Многие считают, что это вообще домыслы и уже, скажем так, надуманные, э, надуманный инвентарь. Значит, очки нужны всем, кто плавает в бассейне, и особенно тем, кто много времени проводит под водой. Э, неважны возраст пловца. Важно время, проведенное под водой. Вода в бассейнах везде обрабатывается достаточно серьезно. Поэтому э, думать, что в детском бассейне вода уж такая вся чистая, прозрачная и э, можно ее пить. Э, увы, маленькие дети требуют особого температурного режима на занятии. А в теплой воде микроорганизмы развиваются очень быстро. Поэтому вода должна обрабатываться Правильно. И слизистая глаз не, как бы, может раздражаться и выставлять неприятные ощущения. Поэтому очки нужны всем малышам. Какие именно очки лучше выбрать? Но опять же, эти рекомендации для тех, кто уже ходит в бассейн, и те, кто умеет нырять. Кто первый раз идет в бассейн, вам об этом можно не озадачиваться. Ну, либо озадачиваться не так серьезно, как тем, кто уже это делает хорошо. Зеркальные очки нам не нужны. Зеркальное покрытие необходимо для плавания в открытых водоемах либо в открытых бассейнах. Это такой уже профильный. Маленьким детям он не нужен. Он очень сильно тонирует и затемняет. Это не нужно. Максимально прозрачное для закрытых бассейнов максимально прозрачная тонировка и лучше чтобы ее вообще не было меленькие очки лучше чтобы чтобы была летая переносится но она должна правильно если она излишне широкая уже вы с ней ничего не сделаете поэтому где летая переносится нужно особенно активно понимать что она подходит вашему ребенку как как понять, что ребенок мне, мне расскажет, что вот тут мне, мама мне давит, вот тут мне жмет, вот, вот эти очки мне нравятся. Значит, э, рекомендация такая удобная, э, когда вы приходите в магазин, либо примеряете очки, можно приложить к своим глазам и почувствовать, э, как они сидят на вас. Если очки вам в пору, то маленькому ребенку, они однозначно будут велики. Поэтому взрослому должны быть они тесны. Это первая рекомендация важная. Как правило, вот очки с двойной резиночкой сзади говорит об умном, правильном дизайне и конструкторе этой модели. Они, как правило, все хорошие. Ну, единственное, вот это расстояние должно быть отмерено правильно. Значит, если они... При прикладывании к личику малыша причмокиваются, то есть создается вакуум в середине очка. То Это говорит о том, что пространства свободного нет, они прилегают плотно. Это тоже такой момент, правильно? Вот этот момент. И если головка маленькая, если ребенку 3 месяца маленький возраст, то вот это расстояние тоже важно. Бывают очки с ограничителем по Затяжки. Модели ограничений, которые не затянется тоже, чем стоит вот эта вот импочка. Поэтому маленьким детям оно мешает. Маленьким малышам, у которых маленький диаметр головы. Желательно выбирать модель без этого. Вот, вот эта модель простенькая. Вот, ее может затянуть достаточно э, плотно. Это недорогая модель. Концы э, переносицы мешают и упираются в кожу колоносика их можно самые крайние значения подрезать ножничками они не будут никогда никому нужны и мешать малышу плавать тоже не будут они в принципе неплохая модель вот дешевая и неплохая и тут затягивается и тут она прилегает в общем-то так неплохо в любом случае вы должны понимать что э, если модель не подойдет вы должны хотя бы иметь возможность вернуть обратно в магазин поэтому не выбрасывайте ничек. Можно сильно продавцу не говорить, что мы попробуем в бассейне у них поплаваем. Но поплавав, вы можете аккуратненько их высушить, аккуратненько, положить в коробочку и также сдать обратно в магазин. Хотя бы попытаться сдать, если вы должны иметь возможность, сдать их назад. Мнение мам, мы сейчас выслушаем, что они думают по поводу очков. И как их деткам эти очки подходят, и как быстро они научились с них плавать. Так, мама Юля, привет! Привет! За карьеру годовалого пловца Георгий Георгий, минуточку, внимания. Вы свинили уже несколько да, очков вторая пара у нас Вы же опытные пользователи очков инвентаря профессионального пловца Расскажи, пожалуйста почему вам не понравились предыдущие или вы их уже износили за год на полгода? Ну, можем сказать, что не износили, но эти очки Георгий, не ругайся! Намного да. лучше, потому что в них Лучший обзор, обзор. Меньше подтекает. подтекает меньше подтекают ну, Ему, я бы сказала, что даже комфортнее Комфортнее, Ой. да а, Как он привыкал к очкам? Как быстро? Ну, к первым, в принципе, нормально А, а. в втором как-то хуже, а первым, вообще отлично Он старше был, потому и хуже В этом, я думаю, причина Но во сколько начали одевать очки? Какого возраста? 6 месяцев 6 месяцев. И он их уже не снимает. Сейчас нам год и месяц. Год и три. Привет, Спасибо. Доминик, привет. Вот так все. Без очков? Ну как же без очков так долго находиться без под очков? водой? Никак. Никак. Без очков абсолютно не хочет плавать. Ну, с одной стороны это, наверное, плохо, но с другой стороны с помощью очков он комфортнее, им... дольше, да. да. Ну да, проходит да, время да. под водой получает удовольствие. Они а не какие-то да. неприятные ощущения а от долгого нахождения. Вот это самое главное. Нет, спасибо. Отлично. Очки забыли, нет очков. Да, глазки красные. Да, но ничего то не мешает нам плавать, нырять, но глазки, конечно, видно сразу. Да, популярный траурный да, сантифугомучатель. Да. Да, Раюшка. Театральная. шапочка, купальник, очки. Скажи, пожалуйста, со скольки, с какого года заплаваете в очках? С переменным успехом. Мы сначала сколько? 6-7-8 месяцев одели. Не получилось. Ну и сейчас входит, наверное, более или менее, когда она надела входит у нас. Да, значит, поняла. Считаете, что вещь полезная, правильно? Да. Но я ей еще, когда она не хочет одевать, я ей экспериментирую без а потом она одевает. Да, ясно. Раюся. Мой Сонечка, все? Успехов. привет! привет. мы один для наверное, месяц в... Так, вы много ныряете? Для чего нам нужны очки? Чтобы комфортно плавать под водой. Первый раз надели очки, после того, как пришли домой и чихали постоянно. Чихали? А, страшно, понятно. И это напугало нас. После этого таких ситуаций не было. Даже без очков, когда он не хотел их одевать, но очки уже были куплены, поэтому дороги обратно Понятно. Вот, очками довольны, не снимают. Вроде бы его не раздражает. Да, просто это рассказ для тех родителей, которые не ныряют в воду, когда занимаются с ребенком, считают, что это ни к чему, и считают, что ничего опасного и неприятного нет в ныряниях без очков. Поэтому глаза краснеют, малыши привыкают и так, и так, но комфортное плавание без Я очков так... не получится во... более, в бассейнах. более, всегда, это, всегда а открыты глаза, поэтому... Угу. Детка не По крайней мере не закрывает. Да. Ну, это хорошо, это говорит о доверии к среде. Нет э, боязни. Ну вот, поэтому лучше защитить. Э, Я согласна. Я с вами совершенно согласна. Все, успехов, святик. Пока-пока. Так, Стефан. Э, Стефану сколько? Стефану 6 месяцев. Он сразу плывает на челочках? Нет, мы плавали без очков, а потом мы поняли, что нам нужны очки. Мы начали выбирать. Он с первого занятия к ним отнесся лояльно? Да, лояльно. И примерял он хорошо. Мы ездили, примеряли. Нам посоветовали все-таки примерить. Правильно посоветовали. Здравствуйте, сколько Анечки? 18 месяцев. 18 месяцев. Вы плаваете очень хорошо, ныряете много. Вы много чего умеете. Серьезная Анюта? Скажите пожалуйста, вон Катерина наша, скажите пожалуйста, оч про очки расскажите, была ли проблема, с какого возраста плаваете в очках? Ну, с 4 месяцев. Да, когда начинаешь э, с маленького возраста, они, они легче относятся к этой конструкции на своей голове. Просто постарше. Да, Екатерина по у нас уже и... да, пловец, потому помним, что маленькие легче привыкают, но да. в год все равно бывает э, по этому поводу раздражение у малыша. Это тоже этапы формирования личности. Да, чуть... Главное не сдаваться и одевать все равно. Алисочка, привет. Сколько Алисочки? Семь, с Скажите, пожалуйста, как она как она ходила, эти очки. Хорошо, но чуть поплавает, потом они как-то, наверное, жмут или что? Жмут, значит, покажите ближе модель, вот хорошие очки, да, удобные, к практически всем деткам они подходят, маленьким до года, ну, маленьким от полгода, скажем. Почему ограничение, я говорю, от полгода, потому что в этой модели есть ограничение по затяжке объема головы, то есть нельзя их затянуть тоже, чем требует диандр головки. Вот в этой модели есть такая функция. Если для маленьких выбирать, лучше ориентироваться на то, чтобы было возможно затянуть сколько нужно. Вот такая она хорошенькая. Ну, если она возмущается, и просмотреть нужно, что не излишне ли туго затянута резиночка. Резиночка должна быть максимально расслаблена, и чтобы не протекали сами очки. Да. Привыкать к ним можно не только в бассейне на занятия, можно привыкать и дома, и в ванной плавать, и вообще без воды, просто как конструкции на головке. И по чуть-чуть привыкать фотографировать ее в них, показывать малышу эти фотографии, мамам примерять, членам семьи эти очки, чтобы она понимала, что а ничего раньше, в них раньше, нет раньше. опасного. Раньше, хорошо их ну, раньше это называется, чем младше, тем они доступнее в обучении такого рода. Поэтому эти моменты практически все детки проходят. А в году это будет вообще целая многосерийная эпопея. Как правило, они все проявляют вот эти моменты своего характера. И то, до чего -то они могут дотянуться и повлиять на ситуацию, они включают. То есть, что это значит? Они снимают их ярко, бастуют и даже плавают с краснючими глазами. Потому что они, как правило, все эти дети уже хорошие нарядчики. Но все равно бастуют. Маму это приводит просто в душевное... Э, расстройство Но ну, надо разрешить эту больность ребенку Потом они своим опытом поймут, что в очках-то лучше Глазки-то не болят Но это нужно пройти путь красных глаз Хорошо. Так, девочки, привет. привет Расскажите, пожалуйста, про очки Как вы считаете, нужны они в бассейне малышу? Не нужны? Ваши, ваши, пожалуйста, комментарии Как давно плаваете в очках? он свои очки забыл дома и попросил даже, потому что без очков уже и тренировки у него не получается. Ему не нравится без очков или мама так считает? Что без Нет, надо. На, мне кажется, наоборот, ему нравится с очка, э, без очков. Ага. И он научился их снимать. Ну, увидишь, я. он тем не менее, мы сейчас не ныряем, но он тем не менее в очках, и Тимофей тем не менее в очках. А Тимофей всегда в очках, я его без очков даже не помню. Да, ему они не нравятся, но с ними комфортнее плавать, поэтому он соглашается. Соглашается? Ну, просто, как правило, картинки, да. когда не нравятся, это всегда возмущение, срывание очков и все такое. У вас это все очень тихо, душевно. Да, да. Ребенку, может, сразу не нравится, но э, это полезная штука, да, потому что, может, вы там на море еще где-нибудь там. Про, как сказать. раз про море. Э, тоже очень многие мамы, которые привыкают к очкам в бассейне и начинается отпуская поездки на море, думают, как же на море, что же делать на море. Э, очками в принципе морская вода она очень правильная вода ну, да, и не нужно конечно. бояться ее плавания без очков как правило но все-таки мне кажется что море может быть разной солености, так сказать да конечно и может немножко припекать Поэтому ну скажем вод, вода черного моря в принципе она адекватна ну, это для глаз все же ну да конечно но, но, но смотреть да? нужно по себе в первую очередь скажем маркер это да. сам родитель вы можете нырнуть и почувствовать под водой как вот эта вода влияет на глаза и понять, как эта вода будет влиять на малыша, потому что малышу сложно прокомментировать, скажем, ощущения от воды. Потом бывает, конечно, даже психозы, когда ребенок настолько привыкает к очкам, уже больше в старшем возрасте, и уже не хочет и заходить в воду без очков. То есть тоже перегибы они ни к чему, на пляже они вообще ни к чему, если он коротко ныряет, а... Мама одевает ему очки, то смотрит, это тоже странно. Если плавки могут быть разные, скажем, но для малышей они выполняют такую э, э, страхующую функцию, скажем, чтобы там не было никаких неприятностей для окружающих, то очки должны быть правильные и удобные, комфортные, то есть самые дешевые они не подходят. Вот эти плавцы у нас известные, знаменитые, можно сказать, делают любую программу, поэтому у них, как положено, и весь профессиональный Лавательный инвентарь присутствует. Рассмотрим, как их одевать э, удобно в бассейне, маленькому малышу. Мама приловчаются и одной рукой одевать очки, но это очень сложный путь, поэтому я советую, вот таким образом, если есть вот такие ступени для входа в воду, положить малыша себе на бедра, положить. Ну, Нил Нилу уже годик, он уже взросленький, ему удобнее сидя одевать и по-разному. Но если маленький, маленький ребенок, то удобнее положить, ножки развести, попочку потянуть себе поближе. Тогда у нас свободно две руки, и мы э, видим, как эти очки размещаются на лице ребенка. Поправить, если есть необходимость. Вот таким образом. И очень быстро снять.